В эфире государственная телерадиокомпания ЛТР, информационно-аналитическая программа, итоги недели. В студии Тимур Тмиргалеев, здравствуйте. Смотрите в первой части нашей программы. Кыргызско-германское сотрудничество. Президент Сорумбай Джинбеков совершил официальный визит в Федеративную Республику Германии. Договоры на 1 миллиард евро. В Мюнхене с участием главы государства состоялся Кыргызско-германский бизнес-форум. Рубрика «Герои среди нас». Кыргызстан за последние полтора года добился существенного прогресса во внешней политике, последовательно проводя прагматичный, сбалансированный, открытый и многовекторный курс. Наша республика продолжает выстраивать свою внешнеполитическую независимость, ведя на равных диалог со всеми государствами мира. Придерживаясь разумного баланса во взаимодействии с внешними партнерами с учетом национальных интересов, наша республика на практике реализует свое неотъемлемое право на развитие. И проведение такой прагматичной внешней политики оправдано, так как она главным образом ориентирована на формирование благоприятных внешних условий и возможностей для достижения стратегических целей развития государства. Твердое следование этому курсу приводит к позитивным тенденциям. Благодаря этому сегодня активно налаживается взаимовыгодное сотрудничество со многими государствами, в том числе и с лидерами мирового сообщества во имя укрепления стабильности и безопасности устойчивого социально-экономического развития нашей страны. Нарастает практическая реализация крупных проектов стратегической важности по увеличению экспорта отечественной продукции на мировые рынки и продвижению экономической дипломатии, в частности, на двусторонней основе. В этих двусторонних отношениях несомненно долгосрочным приоритетом во внешней политике Кыргызстана является сотрудничество с федеративной республикой Германии, с безусловным лидером Европейского союза и самым крупным донором нашей республики, прежде всего в технической и финансовой основе. На этой неделе президент Соромбай Джеймбеков находился с официальным визитом Федеративной Республики Германия. Глава государства провел запланированные встречи с высшим руководством Германии, выступил в фонде имени Зайделя перед общественными и политическими деятелями Баварии, принял участие в открытии Кыргызско-немецкого бизнес-форума, посетил сельскохозяйственное предприятие Пельмейер, а также встретился с отечественниками. Результатом официального визита президента в Германию и проведенных там совместно с германской стороной мероприятий стало подписание 11 документов на высшем уровне. И самое главное, был подписан ряд договоров и меморандумов между бизнесменами двух стран на общую сумму 1 миллиарда евро и установлены контакты, направленные на активизацию экономических отношений. Более подробно об официальном визите главы государства в Германию расскажет Мадина Низамова. Президент Соронбай Джейенбеков прибыл с официальным визитом в город Мюнхен 14 апреля. В состав официальной делегации Кыргызстана вошли министры иностранных дел сайдарбеков министр финансов Бактыгуль Джейенбаева, министр экономики Олег Панкратов, чрезвычайный полномочный посол Кыргызстана в Германии, ряд депутатов Джогургу Кенеша и ответственных государственных лиц. Официальный визит главы государства начался 15 апреля с посещения государственной канцелярии Баварии. Это резиденция премьер-министра и правительства Баварии. Благодаря своей уникальной архитектуре здание канцелярии считается историческим памятником, где с 1982 года проходят встречи на государственном уровне. Переговоры президента Сорунбая Джейнбекова и руководителя государственной канцелярии Флориана Хермана проходили в залах том зале. Формат встречи президента и руководителя госканцелярии прошел в формате за рабочим обедом. Руководитель госканцелярии Флориан Херман отметил, что визит Сорунбая Дженбекова в Баварию является очень дружественным жестом и хорошим началом двухсторонних отношений между нашими странами. Особенно радует, что перед встречей с канцлером и президентом Германии вы приехали в Баварию. Это будет способствовать развитию отношений между нашими странами. У вас очень красивая страна. Посол Германии в Трагастане каждый год присылает нам уникальные фото природы вашей страны. У вас большой туристический потенциал. Высок не только туристический потенциал. Сорунбай Дженбеков рассказал коллеге о сельском хозяйстве, гидроэнергетике, возобновляемых источниках энергии и горнодобывающей сфере. Во всех этих направлениях имеется реальная возможность активизировать двухсторонние контакты, подчеркнул президент и пригласил Флориана Хермана и руководство Баварии посетить Кыргызстан с официальным визитом. Я не знаю, что это за шара, а в архитектуре есть шара, а в Абдане джахте есть шара, а в Абдане джахте есть шара, а в Абдане джахте есть шара, а в Абдане джахте есть когда читал видос田овля, журн Bond High School народной и самой сцены rapper� д cứ occursы новую роль реализации с Визита Сорунбая Джейнбекова ожидали и в политическом фонде имени Ханса Зайделя. Здесь глава государства выступил с речью, в которой рассказал о приоритетах, целях и задачах Кыргызстана на ближайшие годы. «Наша республика находится на пути построения экономически развитого и правового государства с парламентской демократией», – подчеркнул президент. «Кыргызская республика разделяет общеевропейские ценности. Которые основаны на демократии, верховенстве права и соблюдении прав и свобод человека. В этой связи мы придаем особое значение сотрудничеству с Европейским Союзом, который является нашим важным партнером. Мы заинтересованы более тесным взаимодействием с его государствами-членами. Председатель фонда Урсула Менле отметила, что Европа должна помогать реформам, которые реализуются в Кыргызстане, не только в финансовом, но и образовательном плане. В этом существенную поддержку многим странам оказывает политический фонд имени Ханса Зайделя, который, напомним, занимается политическим образованием. Еще одной важной составляющей кыргызско-германских отношений является продвижение взаимодействия между Кыргызстаном и Германией в гуманитарной сфере. В своем развитии Кыргызская республика полагается на собственные человеческие ресурсы. Мы считаем важным развивать их путем повышения уровня квалификации и потенциала специалистов. Поэтому мы заинтересованы в изучении прогрессивных достижений Германии и налаживании обмена опытом в различных сферах. Начиная с 2002 года по линии фонда в Кыргызстане обучились более 2000 специалистов государственной и муниципальной служб. В настоящее время на базе Академии государственного управления при президенте Кыргызстана фондом реализуется образовательный проект, охватывающий всю Центральную Азию. В рамках дальнейшего развития деятельности между АУПКР и политическим фондом было подписано соглашение о сотрудничестве. Об актуальных проблемах кыргызских мигрантов Сорунбаю Дженбекову рассказали соотечественники. На встречу с главой государства собрались кыргызстанцы, которые учатся и работают в ФРГ, и даже те, кто уже получил немецкое гражданство, но продолжают интересоваться будущим развитием этнической родины. На встрече были подняты вопросы получения визы, образования, здравоохранения, распространения национальной культуры, литературы, в том числе произведений Чингиза Альтматова. Открытие прямого рейса между Кыргызстаном и Германией и многие другие. Я живу в Германии почти 20 лет, за это время успел получить гражданство этой страны. Из-за этого у меня возникают трудности при посещении Кыргызстана. То есть по закону я не могу находиться продолжительное время у себя на родине. А так хотелось. Глава государства отметил, что поставил перед руководителями заграничных учреждений Кыргызстана задачу быть надежной опорой для соотечественников. В скором времени кыргызстанцы, получившие иностранное гражданство, смогут пользоваться микен картой или по-другому картой соотечественника. Благодаря ей они получат право въезжать в Кыргызстан без визы, регистрироваться по упрощенной процедуре и многое другое. Что ты сказал, что вот каждый А то конструируются гено-тук. А солдаты, машину ковырнули. лекен укулунгорго. Аллаху зардан беру, эчликтердин. Векинчи, болушунча, бизим мемлекетке инвестициян тартуго ича, Кроме того, глава государства поблагодарил кыргызстанцев, которые в прошлом году приняли участие в форуме Микендештер и выступили с идеями по дальнейшему развитию Кыргызстана. По результатам форума был создан Совет соотечественников при президенте. И в скором будущем Соронбай Дженбеков планирует провести с членами Совета встречу по актуальным вопросам. Такая плодотворная встреча с нашими соотечественниками. Э, были разные вопросы, визовые вопросы в основном, экономические и также, естественно, культурные вопросы. И сегодня, я думаю, так довольны, полноценно получили ответы. 16 апреля официальный визит главы государства продолжился в городе Берлин. Официальная церемония приветствия президента Сорунбая Джейенбекова и президента ФРГ Франка Вальтера Штайнмайера проходила во дворце Бельвю. Высокопоставленного гостя приветствовала рота почетного караула и государственный оркестр. Вместе с президентом Германии Сорунбай Джейенбеков совершил обход солдат, совершил поклон перед флагом войска и уже потом президенты на отправились в малый зал дворца для переговоров. В беседе с Орунбаем Джейнбековым Франк Вальтер Штайнмайер отметил, что Кыргызстан поступательно идет по парламентскому пути демократии и тем больше вызывает восхищение и уважение преобразованиями, которые проходят под президентством Сорунбая джинбекова Также президент Германии выразил благодарность за постоянную поддержку работы фондов и проектов Германии в Кыргызстане. Стороны говорили и о развитии сотрудничества между Европейским Союзом и Кыргызской Республикой. Речь шла о подписании нового соглашения стратегического партнерства между Кыргызстаном и Европейским Союзом. Речь шла и о предстоящем визите Верховного комиссара по иностранным делам и политике безопасности Европейского Союза госпожи Федерико Магирине в Кыргызскую Республику в ближайшее время где мы планируем осуществить процедуру парафирования этого нового соглашения. В свою очередь, Сорунбай Джейнбеков отметил, что Кыргызстан заинтересован в германских инвестициях и продвижении совместных проектов. Глава государства обратил внимание коллеги на проблемы доступа качественной кыргызской продукции на рынок Евросоюза, на укрепление фитосанитарной и ветеринарной лаборатории в Кыргызстане и на развитие сотрудничества между аграрными кооперативами двух стран. Нашу заинтересованность немецкие друзья очень своевременно поддержали и они готовы очень совместно в плотном графике работать и вести вот именно ну, разносторонние отношения. То есть это говорит о том, что немецкая сторона очень с пониманием относится к тем проблемам, которые они имеются у нас, особенно в сфере экономики. Да, и она немецкая сторона готова в полной мере поддерживать наши экономические инициативы и программы. Вопросы развития парламентской демократии глава государства обсудил на встрече с председателем Бундестага Вольфгангом Шойбле. Он подчеркнул, что Германия всегда поддержит Кыргызстан в экономическом развитии. В свою очередь Сорунбай Дженбеков рассказал о встречах, которые были проведены в Мюнхене и Берлине. Глава государства выразил надежду, что его визит поспособствует развитию и укреплению двухсторонних отношений между нашими странами. Вторая политически важная встреча президента Сорунбая Джинбекова прошла с федеральным канцлером Германии Ангела Меркель. Встретила Сорунбая Джинбекова у центрального входа в свой офис. Напомним, что официальный визит главы государства Фрг проходил по ее личному приглашению. Добро Здравствуйте. По пути в переговорную лидеры стран побеседовали в неформальной дружественной обстановке и после приступили к переговорам по вопросам двухстороннего сотрудничества. Тем временем, пятью этажами выше, в пресс-центре немецкие СМИ ожидали совместного заявления Сорунбая Джейнбекова и Ангелы Меркель. Президент и канцлер не заставили долго ждать. Переговоры прошли в конструктивном русле. Как заявила Ангела Меркель, экономические связи Кыргызстана и Германии необходимо укреплять.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 В свою очередь президент Суронбай Джейнбеков отметил, что мы хотим открыть нашу страну для германских инвестиций и продвигать совместные крупные и средние проекты в различных сферах. За годы независимости Германия оказала помощь Кыргызстану в размере 150 миллионов евро. Прошедший 15 апреля в Мюнхене бизнес-форум стал площадкой для подписания выгодных для нас договоров и соглашений. Бавария. Если вы не знаете, что я не знаю, фонто вы не знаете, что я не знаю. Если вы не Кыргыз Герман вы не знаете, что я не знаю. Если вы Пешкеллер нортошында бил қатар келейшиндерге жена меманамдарға 1 евро түжөт.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 в 2019 году Европа-Бириндеген Борбор-Азия Бойнча жанн-стратегиясын Кабалалысы кутылет Кыргызстанменен Европа-Бириндегенен Кенгайтилген өнек-төрсгюжанан Кызматтастық Бойнча Жан Кересинге қол койысу Пандалып жатады Германия тарапқа Бізге көрсетті көмемендос чүн Терен ғасылық бидрэвістерге Кыргыз республикасымен Германия Федеративту Республикасын Two buttastremundan are became the leftina when на сегодняшний день дипломатические отношения между Кыргызстаном и Германией достигли уровня доверительного и поступательного партнерства. Германия одной из первых признала независимость Кыргызстана и первой из стран Европейского Союза открыла посольство в Бишкеке. Эксперты по вопросам внешней политики считают, что сотрудничество с таким крупным государством, как Германия, будет способствовать укреплению благоприятных внешних условий для экономических преобразований в нашей стране. Президент Кыргызской республики, он как раз выровнял всю геополитическую и внешнеполитическую ситуацию. Мы вошли в баланс, мы улучшили, у нас есть хорошие добросоветские отношения со всеми странами Центральной Азии, соседями. У нас хорошие отношения в рамках СНГ и с западными странами, тем более с Европейским Союзом. И визит президента Кыргызстана в Германию, он говорит о том, что Германия имеет особое внимание, особое отношение к Кыргызстану, потому что мы остаемся островком демократии, во-вторых, у нас свободный вот эти и других стран. Стран Центральной Азии. И еще одно важное очень удивление – это то, что мы можем стать тем мотиватором для всех стран Центральной Азии, чтобы они проводили демократические и политические реформы. Отметим, что укрепление всестороннего сотрудничества между Кыргызстаном и Европейским союзом активно развивается. Одним из значимых событий стал рабочий визит президента Сурунбая Джейнбекова в Институты Европейского союза в апреле 2018 года, во время которого были установлены личные контакты с высшим руководством ЕС. Благодаря многовекторной внешней политике президента в целом наблюдается высокий уровень взаимодействия Кыргызстана со всеми странами странами Центральной Азии, Россией, Китаем, Турцией подчеркивают политологи. Это в свою очередь способствует продвижению национальных и региональных проектов стратегического значения. Мадина Низамова, выступ Турбек Улу, Джанадиль Абубакир Улу, Эльтер, итоги недели. В последнее время Кыргызстан резко активизировал свою деятельность в сфере двусторонних государственных отношений с целью нахождения новых подходов и форм партнерства для подъема на новый уровень развития экономики страны. Значительно улучшилась динамика взаимовыгодного экономического сотрудничества и его перспективы, как со стратегическими партнерами, так и с развитыми странами мирового сообщества. Буквально недавно Кыргызстану удалось сделать значительный прорыв в экономическом сотрудничестве со стратегическим партнером России, когда были подписаны двухсторонние документы на общую сумму более 6 миллиардов долларов. И вот теперь на днях во время официального визита президента Суромбая Джеймбекова в Федеративную республику Германия кыргызские и немецкие бизнесмены подписали ряд договоров и меморандумов на общую сумму более 1 миллиарда евро. Таким образом были найдены новые формы взаимовыгодного ведения бизнеса, которые направлены на углубление экономических отношений. Эти договоренности в двустороннем экономическом сотрудничестве дают надежду на перевод кыргызско-германских отношений из плоскости «страна-донор» и страна реципиент в инвестиционное партнерство. В этой связи напомним, что Европейский Союз предоставил Кыргызстану статус ВСП+, который дает нашей республике шанс быть окном в Европу, как по доставке своей продукции, так и стран ЕС, а также закрепляет долговременные перспективы стабильно нарящивать свою экономику. И отметим, что глава государства Сором Байдженбеков, выступая на кыргызско-германском бизнес-форуме «Кыргызстан и Бавария. Инвестиционные возможности» в Мюнхене предложил с одной стороны мы с Китаем ближайшие соседи, с другой являемся членом ЕАС. Мы имеем шанс стать своеобразным мостом между этими двумя глобальными экономическими зонами. Предлагаю реализовать эту возможность вместе. При этом глава государства подчеркнул, что у Кыргызстана достаточно преимуществ, чтобы заинтересовать германских коллег в реализации различных проектов. О перспективах кыргызско-германского экономического сотрудничества наш следующий сюжет. 1 миллиард девяносто семь миллионов четыреста пятьдесят тысяч евро. Такую впечатлительную цифру подсчитали в агентстве по продвижению и защите инвестиций Кыргызстана по итогам Кыргызско-германского бизнес-форума. Он прошел 15 апреля в городе Мюнхен в рамках официального визита президента Сорунбая Джейнбекова. Экономическая площадка собрала крупных бизнесменов обеих стран. Из Кыргызстана специально прибыло более 30 представителей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 Участие президента Сорунбая Джейенбекова и государственного министра экономики, развития и энергетики Баварии Хуберта Айвангера придало бизнес-форуму особый статус. Выступая перед участниками деловой встречи, глава государства подчеркнул, что у Кыргызстана достаточно преимуществ, чтобы заинтересовать германских коллег в реализации различных проектов и особенно в открытии совместных предприятий. Кыргызстан – страна экологически чистых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 Начнем с того, что наша республика является единственной страной в Центральной Азии, которая получила статус ВСП+. Это означает, что отечественные производители могут экспортировать в Европу по нулевым тарифным ставкам порядка 6 тысяч товарных позиций. Раньше за фрукты и овощи кыргызстанским экспортерам приходилось уплачивать почти 15%, а за одежду до 9% таможенных пошлин. Всего 7 стран мира имеют такой превенции. То есть в Центральной Азии на Кавказе в СНГ нету ни у кого. И президент своим визитом в Германию, он указал на то, что Кыргызстану нужно работать по ВСП, плюс, по 6000 тысяча товаропозиции, создавать лаборатории. Германию он пригласил, давать, создавать, чтобы это соответствовало европейским стандартам, и мы бы могли свою продукцию продавать. Это бы помогло решить социально-экономический вопрос который в Кыргызстане. Если говорить конкретно о Германии, то на сегодняшний день ее доля во внешней торговле нашей страны составляет более 1%. В прошлом году эта сумма составила 80 миллионов 800 тысяч долларов США. В беседе президент и государственный министр экономики, развития и энергетики Баварии Хуберт Айвангер пришли к выводу, что существующий потенциал не использован в полной мере.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 Кроме того, Кыргызстан является соседом с Китаем и членом ЕАЭС. А это многомиллиардный рынок товаров. Наша страна может стать своеобразным мостом между Европой и этими двумя глобальными экономическими зонами. Выгодно и то, что Кыргызстан создает благоприятные условия для деловых кругов, особенно для малого и среднего бизнеса. Эти приоритетные стороны уже увидели ряд крупных немецких компаний. По итогам бизнес-форума были подписаны следующие документы. Всего по итогам бизнес-форума было подписано 16 соглашений. Из них 7 документов в части инвестиционного сотрудничества на сумму 1 миллиард 79 миллионов 450 тысяч евро. Два торговых контракта на сумму 18 миллионов евро. Два документа в сфере энергетики на сумму более 949 миллионов евро. Два документа в сфере промышленности на сумму более 58,5 с миллионов евро. Два документа в сфере агропромышленного комплекса на сумму 50 с миллионов евро. И один документ в сфере финансового сотрудничества на сумму 21 миллион евро. Мед, сухофрукты, варенье и другие экологически чистые продукты. Конгресса женщин Кыргызстана специально привезли на бизнес-форум отечественную продукцию. Лучше один раз попробовать, чем сто раз услышать, считают немецкие коллеги, изучая на вкус и цвет нашу сельхозпродукцию. По оценке президента Конгресса женщин, для них форум в части заключения договоров на дальнейшие поставки удался. И смогли в общем-то, заключить по определенным компонентам договора, для того, чтобы мы могли дальше... Продвигать продукцию Кыргызстана. Конечно, у всех вызывает вопрос, вопрос сертификации, но на наш взгляд этот вопрос вполне решимый. Как только мы в Кыргызстане вопрос решится сертификации, мы думаем, что уже можно будет спокойно и Баткенский урюк вывозить, и Сыкульский абрикосов вывозить спокойно. Целые наборы Компота тоже наборы сухофрукты из компота. Результативным бизнес-форум стал и для холдинга «Сан Планет». Одна из компаний-холдинга «Сан Планет Органик» находится в селе Ирыс Джалалабадской области и занимается производством чернослива. В прошлом году 280 тонн сухофруктов с этого предприятия уже экспортировались в Германию. Немецким потребителям продукция понравилась. В итоге холдинг подписал с немецкой компанией солидный договор. Был подписан контракт.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 Бавария сама достигла высоких результатов в сельском хозяйстве и сейчас претендует на звание одной из самых развитых земель Федеративной Республики Германия. На встрече с президентом Сорунбаем Дженбековым государственный министр Хуберт Айвангер отметил, что в Кыргызстане достаточно крупных отраслей, которые привлекательны для немецких партнеров, но сельхозпроизводство можно назвать передовым. Питес, Ja, reichere Bevölkerungsanteile.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 Кооператива у нас значит, не было. Это тоже опыт Германии, который мы вели в Кыргызстане. Аграрный сектор Кыргызстана имеет возможность перенять у Баварии и опыт работы в сфере возобновляемых источников энергии, а именно добывать биогаз. Чтобы лично ознакомиться с подобным опытом, Сорунбай-Дженбеков посетил в пригороде Мюнхена крупное сельскохозяйственное предприятие Пелмейер. Биогаз здесь добывают из коровьего навоза. Сорунбай-Дженбеков выразил уверенность, что и в нашей стране можно развивать комплекс. без притока немецких инвестиций. Кыргызская фирма «Зенит» и германская «Шмидт» запланировали строительство завода по производству металлургического кремния объемом 25 тысяч тонн в год. Подобное производство для нашей страны – это не только хорошие доходы в бюджет, но и новые рабочие места. Большой интерес со стороны немецких бизнесменов вызвал сектор возобновляемых источников энергии и строительство малых ГЭС. Рассматривается возможность строительства достаточно крупной, ну, может быть, даже не крупной, а средней ГЭС, мощностью до 150 мегаватт. Это вот основная часть инвестиций. Но я бы все-таки обратил внимание на межправительственное соглашение, которое было подписано. Это вот мы обменялись протоколами о ратификации соглашения о технической, грантовой технической помощи на 40 миллионов. Грантовую помощь от Германии получит и сектор здравоохранения нашей страны. ФРГ выделит Кыргызстану 21 миллион евро на строительство перинатальных центров в трех областях республики. Соглашение об этом в Берлине подписали министр финансов Бактыгуль Гульджиенбаева и руководство немецкого банка развития КФВ. По информации главы Минфина, освоение выделяемых средств начнется уже в этом году.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 Ни для кого не секрет, что Кыргызстан весьма привлекателен и в сфере туризма. Наша страна одной из первых в Центральной Азии в одностороннем порядке вела безвизовый режим для 52 развитых стран мира. Как рассказывает Елена Калашникова, директор одной из первых туристических компаний Кыргызстана, наша страна обладает всеми уникальными возможностями для путешественников, жаждущих познать новые тренды в туризме. Первое – это «Великий шелковый путь», конечно. Второе – это «Номат да? лайф», то есть только в Кыргызстане и в Монголии э, туристы могут посмотреть э, жизнь, реальную жизнь кочевников, они могут увидеть э, обычаи, традиции. И третье – это, конечно, наша природа. ЗОЖ сейчас в моде, и здесь мы как нельзя э, в тренде, потому что даже все э, культурные программы, да, мы называем культурные, это именно путешественники, которые по историческим компонентам, всегда включаются сейчас компоненты каких-то каких активных видов, то есть 2-3 часа прогулки э, в горы, там прогулки к водопаду. И это сейчас очень привлекает. Ну, скажем, наша страна сейчас на гребне, на гребне индустрии индустрии туристической моды, <смех> назовем это так. В прошлом году, по данным Всемирной туристической организации, Кыргызстан посетили более 22 тысяч туристов из Германии. В этом году есть вероятность того, что их будет в разы больше за счет подписанного в рамках бизнес-форума соглашения о сотрудничестве между Oxide Travel и немецкой компанией такое открытое, скажем, общение с германской стороны, именно открытое стремление работать с Кыргызстаном, абсолютная заинтересованность, ну, только один позитив, скажем так. Планируется, что в 2020 году в Кыргызстане пройдут дни германской экономики. Данная инициатива главы государства была воспринята немецкой стороной положительно. И уже были даны первые организационные поручения ответственным госорганам. Рассмотрят стороны и возможность создания совместного фонда развития зеленых технологий. Еще одна инициатива Сурунбая Дженбекова. Президент Кыргызской республики при встрече со своими коллегами поднял вопрос также и о глобальных изменениях, таких как изменение климата, экологических проблемах, которые сегодня появились как новые угрозы миру. И, соответственно, было предложено создать совместный фонд развития зеленых технологий, что было достаточно положительно воспринято, и в данном направлении соответствующим министерствам и ведомствам дано поручение провести переговоры и поработать над созданием данного совместного фонда. По оценке политологов, прошедший кыргызско-германский бизнес-форум стал примером успешной экономической дипломатии, проводимой руководством нашей республики. Проявляемая со стороны европейских стран неравнодушие к Кыргызстану получила свою практическую реализацию. Германия показала широкий спектр интереса для налаживания новых перспективных связей с Кыргызстаном. В свою очередь, наша республика, по заявлению президента, открыта для немецких предприятий и для совместных проектов в различных сферах. В Евросоюзе он занимает первое лидирующее место по объему ВВП. Очень развитая страна в экономическом плане, научно-техническом плане. Поэтому сотрудничество с Германией для нас очень выгодно. Еще меня радует то, что 21 миллион евро да, – они выделяют в виде гранта на нужды здравоохранения. Это очень существенная вещь, потому что этот год же год развития регионов. Поэтому вот этот грант 21 миллионов евро, как раз чтобы поднять здравоохранение регионов в Ожской области, Таласской области и Бишкека. Курс Орунбая Дженбекова во внешней политике, а именно повышение экспортного потенциала Кыргызстана, привлечение инвестиций, защита национальных и экономических интересов республики. Улучшили экономический климат в стране, отмечают политологи. Наблюдается достаточно серьезный приток иностранного капитала в страну. Буквально месяц назад, по итогам восьмой межрегиональной кыргызско-российской конференции в Бишкеке было подписано договоров на сумму 6 миллиардов сто. 35 миллионов долларов США. Кыргызско-германский бизнес форум, состоявшийся в Мюнхене, будет иметь продолжение уже в Бишкеке. Теперь мы ожидаем баварскую сторону с ответным визитом. Мадина Низамова, Чингис, Доктор Улу, Кайнар, Урмонов, ЛТР. Итоги недели. Смотрите далее в программе Итоги недели. Государству возмещен миллиардный ущерб. Генеральный прокурор отчитался перед депутатами Джигорку Кенеша. Ош ⁇ культурная столица Тюркского мира. К старту мероприятия Тюрксой все готово. Генеральная прокуратура продолжает твердо отстаивать основной принцип. Закон для всех един и ведет принципиальную борьбу с его нарушителями. За 2018 год государству был возмещен ущерб, нанесенный различными коррупционными действиями почти на миллиард сомов. В прошлом году главным надзорным органом выявлено свыше 38 тысяч нарушений законов, на устранение которых внесены акты прокурорского реагирования. Привлечены к дисциплинарной и административной ответственности более 9 тысяч лиц. Возбуждено 962 уголовных дела коррупционной направленности. 17 апреля на заседании Джигурку Кенеша депутаты заслушали отчет генерального прокурора о состоянии законности в Кыргызстане в 2018 году и о проделанной органами прокуратуры работе по ее укреплению и признали его удовлетворительным. Принято соответствующее постановление Джигурку Кенеша. Отчет представил генеральный прокурор Уткурбек Джамшитов. По итогам обсуждения данного отчета депутаты дали ряд поручений генеральной прокуратуре. В частности, продолжить работу по противодействию коррупции, минимизации и ликвидации последствий коррупционных правонарушений. Особое внимание депутаты обратили на работу органов прокуратуры с жалобами граждан. Как отмечают депутаты, Генеральной прокуратуре работу с гражданами необходимо проводить более эффективно, так как основная часть населения жалуется на незаконные действия госорганов, в частности в сфере земельного законодательства. Депутатами были затронуты вопросы в сфере защиты прав детей. Отмечено, что основные усилия органов прокуратуры должны быть направлены на соблюдение норм законодательства об охране жизни и здоровья детей и профилактике правонарушений несовершеннолетних. Более подробно об отчете генерального прокурора расскажет Гульзада Чубакова. В целом, в прошлом году было выявлено около 39 тысяч нарушений закона, привлечены к дисциплинарной и административной ответственности, 9 948 лиц, возбуждено 962 уголовных дела коррупционной направленности. В борьбе с этим социальным злом были возбуждены уголовные дела, ряд сотрудников правоохранительных и надзорных ведомств.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 Ну а уже на этой неделе самым громким коррупционным делом стало дело ГРС по факту нарушения условий тендера по закупке бланков биометрических паспортов. Представители немецкой компании Мухульбау ради сервисы обратились с письмом к президенту Соренбаю Джейнбекову. В нем участники конкурса на закупку бланков паспортов граждан Кыргызстана перечислили моменты, заставляющие усомниться в правильности выбора победителя конкурса. В этой связи Госкомитет нацбезопасности провел досудебное производство по факту нарушения требований законодательства. Со стороны конкурса комиссии Государственной регистрационной службы при проведении тендера на закупку бланков биометрических паспортов нового поколения. По результатам расследования 17 апреля, статс-секретарь и заместитель председателя ГРС, а также директор госпредприятия «Инфоком» были уведомлены о подозрении в совершении преступления, предусмотренного статьей «Коррупция». Решением суда в отношении обвиняемых была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 15 июня. Как отметили в пресс-службе ГКНБ, в ходе проверки были установлены признаки коррупционных проявлений при организации и проведении тендера, а также риски заключения заведомо невыгодного контракта с иностранной компанией, находящейся, по данным интернет источников под следствием в Европе за причастность к коррупционным схемам. По данным ГКНБ, были установлены устойчивые связи действующих руководителей государственной регистрационной службы с представителями выигравшей тендер-компании, за счет которой представители ГРС неоднократно обеспечивались зарубежными поездками. И вместе с тем, несмотря на явную экономическую выгоду для государства, коммерческих предложений других компаний, со стороны тендерной компании не были предприняты меры по объективному рассмотрению вопроса о возможности дальнейшего их участия в конкурсе с учетом незначительных несоответствий, которые не влияли по существу конкурсной заявки. Однако конкурсная комиссия в целях создания барьеров для неугодных конкурсантов – ввела обязательное предоставление комиссии копии ранее реализованных договоров претендентов с заказчиками, что в международной практике неприемлемо и считается абсолютно конфиденциальной информацией. Таким образом, в процессе объявления конкурса отказались подавать заявки несколько авторитетных компаний с мировым именем. Отметим, ГРС в последние годы входила в список самых коррумпированных из госорганов. В прошлом же году в этом списке генпрокуратуры оказались такие ведомства, как Министерство внутренних тел, Министерство образования и науки, здравоохранение транспорта и дорог ГНС, госэкотехинспекции, и Госкомитет обороны. Но почему в нем нет таможенной службы и финансовой полиции, поинтересовался нардеп Чанарбек Акаев. В вашем отчете в список самых коррумпированных госорганов вошли Минобразования, Минздрав, МВД, то есть госорганы, где работают за зарплату в 10 тысяч сомов милиционеры, врачи, учителя. Почему в вашем отчете нет ГТС, Фин полиции? «Данный список был составлен на основании нарушений закона, которые были выявлены по итогам заявлений и плановых проверок». Когда речь зашла о коррупционных делах, то, естественно, были затронуты резонансные дела за 2018 год. Нардеп Канебек Иманалиев от фракции «Атамикен» поинтересовался уголовным делом по реконструкции исторического музея. Напомним, депутаты Джогурку Кенеша от фракции «Атамикен» провели в музее выездное заседание. Их возмутило завышение цен на мебель и детали инсталляции. В частности, парламентарии заявили, что один стул был закуплен по 1200 евро, а каждое деревце из инсталляции обошлось в 600 долларов. И это только один из примеров. В целом, ущерб государству по музею составил 102 миллиона сомов. Депутат Ханебеки Маналиев также поинтересовался о пожаре, который был при реконструкции исторического музея. «Был пожар, и пропали ценные экспонаты. Сколько экспонатов было до пожара, сколько осталось после. Почему произошел пожар? Говорят, что под предлогом пожара экспонаты вывезли». Отвечая на этот вопрос, генпрокурор пообещал предоставить уточненную информацию позже. Отметим также, что кроме реконструкции музея, ущерб государству почти в 145 миллионов сомов был причинен и при строительстве ипподрома в городе Челпаната. В начале для возведения объекта была установлена сумма в размере 480 миллионов сомов. В итоге эта сумма достигла 1 миллиарда 584 миллионов сомов, что превысило первоначальную сумму в три раза. Правоохранительными органами было выявлено, что в строительных работах цены были завышены более более чем на 10 миллионов сомов. На сегодняшний день уголовные дела по музею и ипподрома в Челпанате объединены. И в качестве обвиняемых по статье 303 «Коррупция» привлекаются Сапар Исаков, Алмаз Абдакадыров, Лугбек Матисаков, Мира Карыбаева, Шайбек Атамбеков и Айдарбек Миндеев. Уголовные дела о ремонте исторического музея и ипподрома в полноте передадут в суд до конца месяца. Шесть человек проходят обвиняемыми. Следствие еще не закончено. В настоящее время по статье коррупции одним из резонансных уголовных дел является скандал вокруг модернизации столичной теплоцентрали. В январе этого года Первомайский районный суд Бишкека рассмотрел дела о незаконном проведении тендера по ремонту ТЭЦ и вынес приговор по нему. Напомним, руководителя ОСО Аймар Энерджи Темирбека Ниязова приговорили к семи годам лишения свободы. Такой же срок получил и бывший технический директор ОАО «Электрические станции» Алмаз Джусупеков. Бывшего заместителя генерального директора ОАО «Электрические станции» Бердибека Боркоева приговорили к семи годам 6 месяцам лишения свободы. А учредителю ОСУ Аймар Энерджи Канату Деркинбаеву дали 6 лет лишения свободы. А уже вчера в Первомайском райсуде столицы завершилось судебное разбирательство по первому из четырех уголовных тел, возбужденных по аварии на столичной ТЭЦ, в котором обвинялись бывшие высокопоставленные чиновники. В итоге суд признал всех подсудимых виновными в злоупотреблении полномочиями служащего коммерческой или иной организации и вынес приговор. Экс-главе национергохолдинга Айбеку Калиеву дали два года и 6 месяцев тюрьмы и присудили штраф в доход государству в размере 100 тысяч сомов. Экс-генеральному директору ООО «Электрические станции» Узаку Кадырбаеву 4 года лишения свободы и штраф в размере 150 тысяч сомов. Заместителю председателя национергохолдинга Нурлану Садыкову – 2 года 6 месяцев тюрьмы и штраф в размере 100 тысяч сомов. Экс-заместителю генерального директора ОАО электрической станции Бердебеку Буркоеву – 8 лет лишения свободы и штраф доход государства в размере 150 тысяч сомов. Исполнительному директору проекта модернизации столичной ТЭЦ Тимирлану Бримкулову – 2,5 года лишения свободы и штраф в размере 100 тысяч сомов. Бывшему директору столичной ТЭЦ Нурлану умурку 4 года тюрьмы и штраф в размере 150 тысяч сомов. Экс-техническому инженеру Нургазы Курмамбекову 4 года лишения свободы и штраф доход государства в размере 150 тысяч сомов. Суд удовлетворил гражданский иск Бишкек Теплосети и постановил взыскать 3 миллиона 212 259 сомов солидарно со всех подсудимых. Кроме того, удовлетворил иск электрических станций и постановил взыскать 8 миллионов сомов. Вызыскать пользу Бишкек Теплосети Скалиева Ибека Распекуича Садыкова Нурлана Маткасынуича Подарбаева Зака Сангариевича Боркоева Бердбека Халабекуича и Нуркуллу Нурлана. Пуманбекова Нурвазу Улукпековича и Биринкула тимрвана Нурвазевича материальный ущерб размере 3 миллиона двести двенадцать двести пятьдесят девять сом Отметим, под арестом все еще находятся два бывших премьер-министра Сапар Исаков и Джантурис Атабалдиев, а также депутат парламента Усманбек Артыкпаев, которых обвиняют в коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека. Это дело нанесло ущерб государству в сумме 5 миллиардов 439 миллионов сомов. Сколько средств из них возвращено на сегодняшний день? Об этом поинтересовался депутат Пакирдин Субанбеков. «В рамках возбужденных уголовных дел по ТЭС Бишкека сколько средств возмещено?» «На личной форме не было возмещения средств, но на имущество обвиняемых и подозреваемых наложен арест на сумму 413 миллионов 888 тысяч 785 сомов». Тем временем пополняется и единый депозитный счет, открытый для аккумулирования денежных средств, поступающих от борьбы с коррупцией. На едином депозитном счете от борьбы с коррупцией собраны 1 миллиард 148 миллионов 900 тысяч сомов. Из них от Генпрокуратуры поступило 373 миллиона сомов. От ГСБ внесено 528 миллионов сомов. Государственный комитет национальной безопасности внес 241 миллион 800 тысяч сомов. От Министерства внутренних дел поступило 4 миллиона 900 тысяч сомов. Депутаты Джоворху Кенеша заслушали отчет Генерального прокурора о состоянии законности в Кыргызстане в 2018 году и о проделанной органами прокуратуры работе по ее укреплению и признали его удовлетворительным. За проголосовало 109 парламентариев. Принято соответствующее постановление Джоворху Кенеша. По итогам обсуждения данного отчета депутаты дали ряд поручений Генеральной прокуратуре. Кульзада Чубакова, Бекзат Итоги недели. На этом наша программа подошла к концу. Эфир телеканала ЛТР продолжит прямая трансляция официального торжественного открытия международного мероприятия «Тюрксой. Ож. Культурная столица тюркского мира» с участием президента Сорумба Дженбекова.